здравствуйте в этот очень знаменательный для меня день я диетолог фитотерапевт натуропат доктор борис качков автор более 50 опубликованных книг и брошюр решил сделать уникальное предложение для всех не имеет значения ваш уровень здоровья размер банковского счета и ваше место жительства имеет значение ваше желание правильно лечиться вылечиться и жить без болезней чтобы ваше время истекло позже! Если вы имеете большой капитал, экономически независимы и считаете, что в случае болезни вам доступна самая лучшая клиника в мире и самое дорогое и эффективное лечение, то посмею вам напомнить! Любое лечение начинается тогда, когда вы часть здоровья уже потеряли. Часто. Безвозвратно. Не очень состоятельные долгожители умудряются прожить по 100 лет с одним сердцем, печенью, двумя почками. А состоятельные — не знающие, что такое активная профилактика. Чтобы попытаться стать долгожителями, вынуждены периодически пересаживать себе бывшее в употреблении печень, почки, сердце — легкие. Сегодня врачи научились прекрасно лечить. Правда не всегда могут успеть вылечить. И к сожалению значительно реже стремятся поддерживать высокий уровень здоровья, занимаясь активной профилактикой. Я предлагаю вам заниматься профилактикой комплексно. Тогда и эффективность лечения при необходимости будет выше. Иными словами, выше качество вашей жизни. И появляется перспектива достичь активное долголетие. Надеюсь, вы знаете, как использовать дополнительные годы жизни. Если это предложение вам интересно. Пишите в почту письмо с заголовком «Хочу жить лучше и дольше». Если вы как менеджер развиваете свой бизнес. Либо активно участвуете в развитии чужого бизнеса. И у вас пока нет свободного времени, чтобы наслаждаться в полной мере всеми прелестями современной цивилизации. Активно отдыхать и много путешествовать. Могу предложить вам второй бизнес. вернее сразу два бизнеса. Первый новый бизнес — самый выгодный для вас. Это ваш собственный медицинский бизнес. Чтобы укрепить ваше здоровье. И вы могли более активно или более длительное время активно и успешно развивать свой основной бизнес. Либо чей-то чужой бизнес. Второй бизнес направлен на увеличение вашего банковского счета. Новый бизнес потребует вашего активного участия только в самом начале. А далее — если вы правильно делегируете полномочия своим сотрудникам и партнерам, второй бизнес может продолжать активно развиваться и без вашего непосредственного участия. Вы становитесь экономически более независимым и распоряжаетесь своим временем по своему усмотрению. Если вам это предложение интересно — пишите в почту письмо с заголовком. Нужен второй бизнес! Если вы считаете, что жизнь проходит мимо. А вы все еще на обочине жизни! Скорее всего, вы усилия прилагали не в том направлении! И лестница вашего успеха стояла не у той стены! И если у вас есть хоть какое-то здоровье! Небольшое свободное время! И самое главное — желание изменить жизнь к лучшему! Есть возможность открыть свой собственный бизнес без значительных капитальных вложений. 30 лет врачебной практики показывают, что вне зависимости от вашего отношения к себе и вашего положения в обществе последние минуты и часы жизни все проводят практически одинаково. Желание жить дольше проявляется у всех. Даже в состоянии комы человек борется за свою жизнь. Только врачи не всегда это ваши часто последние желания могут исполнить. Есть необратимые состояния. Или вы поздно обратились за медицинской помощью. В любом случае это ваш выбор! Который вы делаете за себя и для себя! Если хотите жить лучше и дольше — своевременно делайте правильный выбор! Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения!